Добрый день, территория инвестирования, меня зовут Евгений Смердов, я интернет-продюсер и хотел рассказать о своем опыте работе в вашей группе по обучению криптовалютам CryptoHub. Я в основном занимаюсь интернет-бизнесом, но также у меня есть инвестиции в недвижимость, в основном то есть до этого, до криптовалюты я занимался именно инвестициями в недвижимость. Но когда ты получаешь в целом, допустим, с квартиры, там, с другого объекта недвижимости 10, 15, 20 максимум процентов в год, и вдруг за, за два дня ты делаешь 100% за день, как бывает в криптовалютах, то ты немного по-другому начинаешь смотреть на вещи и думаешь о том, может быть, все твои... Инвестиции, которые сейчас есть, может быть, они слишком консервативны вот, вот, на данном этапе жизни. Может быть, стоит рискнуть, да, это очень рискованный бизнес, рискнуть, но при этом шансы работать гораздо больше и быстрее. Поэтому я решил этой темой заняться. Начал, начал изучать, я э, стал искать информацию на эту тему, какие-то обучающие курсы, тренинги, как, как, которые есть по криптовалютам. Конечно, их огромное сейчас количество, потому что тема хайповая, но все, что я видел, э, оно не стоит вот рядом с обучающим тренингом, э, территории инвестирования, как раз, которая называется группы крипто да, там ребята дают реально пошаговую систему, как работать с биржами, как делать ставки, то есть как безопасно хранить свою криптовалюту, что очень важно. Ребята помогают сформировать портфель, вот у меня уже сформирован с их помощью портфель, и я просто выделяю какую-то сумму раз в месяц, распределяю эту сумму по всем монетам, чтобы увеличивать долю своего портфеля.